Так, ну что, у меня все еще бардак, потому что я только пришла домой спустя три дня. Как-то так получилось. Вот, поэтому я еще не разобрала свои вещи, собственно, и я купила постельное белье. Это я все расскажу, покажу. Так, привет. Значит, я сходила только что в Дайсо. И э, что хочу сказать? Хочу сразу же показать, что я купила. И сразу сказать, что конвертацию я сделаю после уже того, как все-все-все вместе посчитаю, что мне пришлось докупать и сколько это стоит. Но если вам интересно, вы можете конвертировать каждый продукт отдельно. А, значит, что я, я не снимала, как я первый раз покупала. Я купила ведро. Я купила две тряпки, одну для пыли, другую для пола, ну и в принципе все, а, ну чтобы все помыть. Теперь что я докупила, значит первое это швабра, я думала, что я обойду с тряпкой, но у меня кровать, она в, на таком как бы подступе, грубо говоря, и я не могу типа туда долезть. Следующее, блин, я бы вообще купила больше, но... Как бы стараюсь себя чуть-чуть ограничивать. Порошок. а Значит, порошок стоит... Обычно здесь вот пишется, сколько оно стоило. Я не помню, тогда я посчитаю уже общую сумму. В общем-то, общая сумма на 18 тысяч вон вышла. Потом, значит, я купила стаканчик под зубную щетку. Я купила вот такую штуку такая компактная, то есть ты ее такой подвесил и за крючочек, да, и сюда можно развесить вещи свои, сушиться, потому что на сушилку у меня пока нет денег Хотя я не думаю, что она дорогая, просто там как-то не было нормальных сушилок, но я такая, ладно, для туалета штучки 2000 вон стоит, вот еще для туалета. Это такие... Ну, я вот решила сначала их попробовать. Хотя от... это всего 1000 вон стоит. Хотя относительно недорого стоит такая штука, ну, типа сидушка. Там 5000 что ли вон. В принципе, недорого. Но я решила как бы посмотреть сначала вот с этой. Ну, понятное дело. Маски, потому что у меня уже заканчивается вот здесь вот сколько? 10 штук. Ам... Набор. Ложка. И, собственно, палочки. Вот такое вот. Ну и все-таки я не удержалась и купила зеркальце. Потому что у меня есть маленькое зеркало. У меня в туалете есть большое зеркало. Но там не очень свет и не очень удобно, если что, будет. Поэтому пока что вот все. Это вышло на 18 тысяч вон. И чуть позже я расскажу про постельное белье. Какое оно, сколько оно вышло, где я его купила. Ну, вот так выглядит моя кровать. Собственно... Я, естественно, купила постельное белье. Красивое, да? Значит, что по поводу этого постельного белья? Но ну, я сейчас расскажу. Купила я его на рынке. Ну, собственно, постельное белье. Как я уже сказала, что-то странное. Ладно, не странное. Просто как-то необычно. Во-первых, у корейцев нет... Э, у них есть наволочка, но нет пододеяльника и нет простыни. То есть, вот, вот это вот постельное белье, которое я купила. Да, здесь он, у меня такая штука бенды, это они называют. То есть, вместо просто ты стелишь. Потом есть одеяло отдельное и, собственно, подушка. Вот подушка с наволочкой. И вот так вот это просто используется. Я сходила в прачечную, все это постирала, посушила, забыла заснять. Но, в общем, еще несколько раз схожу, поэтому ничего страшного, как-нибудь сниму значит суть в чем, вы это стелите, потом как бы нужно постирать, вы идете просто в химчистку, но не в химчистку, а как это, сатаки в прачечную и там в принципе за полчаса вам все стирается и сушится, сейчас будем стелить Так, ну что? Переходим к самому неинтересному. Да? В общем, Надя мне тут опять беспорядок. Это просто мне надо понять, куда я все это разваляю. И вообще мне это так раздражает, я очень люблю собираться и разбираться. Надя дала мне свой, а, как это называется, отпариватель, потому что у меня нет а, ничего, в общем. Поэтому я сейчас все отпарю и развешу, чтобы, ну, из чистых вещей, чтобы потом не париться и просто надевать, вот так.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 все разобрала и капец, это заняло часа три с половиной-четыре. Я в шоке просто. Но наконец-то все разобрала и я дважды постирала. Я решила сегодня больше машинку короче, не эксплуатировать и постираю уже остальное завтра. Что еще сказать? Капец. Ну, есть еще дела, которые я не доделала, потому что я забыла купить э, эту штуку для мытья посуды. И еще главное не забыть, где что находится, но это нужно просто привыкнуть. Сейчас покажу, как, собственно, я все организовала. Ну, это вы уже видели. Я постирала то, что здесь было изначально. Значит, я отпарила все вообще вещи. Это то, что у меня платье демисезонное и, собственно, в шкафу. Да? Наверху у меня шорты-юбка и еще футболки. Ну, в общем, такое. Здесь у меня домашняя одежда лежит, здесь полотенце и там джинсы, а внизу, значит, мои чемоданы, чтобы они на глаза, короче, глаза мне не мозолили, и все мои сумки, которые вообще у меня есть здесь с собой в Корее. Следующее, ну вот тут на самом деле распихано вообще все, что можно было распихать, здесь у меня документы и всякая фигня, здесь у меня зарядки, Здесь, значит, это разберется, потому что там магнитики, надо на холодильник их приделать. Здесь фотоаппарат, такая всякая штука. Здесь, значит, всякие сельхоз, грубо говоря. Ну, не сельхоз, а то, что мне нужно. Здесь у меня пойка, не пойка, как это называется, утюжок и фен. Собственно, мой рабочий стол. Не знаю, как-то я хотела бы, конечно, по-другому сделать, но как есть. Первый ящик. Если вы слышите, то я немножечко, точнее, я до сих пор, у меня насморк. в общем. Здесь косметика и всякие там резинки. Вот для вот таких вот штук я сейчас в Дайсо хочу купить специальную фигню, чтобы все было удобно, короче, аккуратно. Вот, но ну, косметики у меня в целом мало. Здесь у меня всякие... Значит, вот это вот и вот это, оно уйдет. Здесь, короче, документы, которые нужны на первое время, паспорт и моя всякая канцелярка. Но, скорее всего, это поменяется, потому что вот это вот, это подарочки. А здесь у меня фотокарточки, которые я хочу, под... ну, как бы, облагородить, да. Собственно, мое бастельное белье. И вот здесь вот у меня будет, я на двойной скотч собираюсь приклеить всю свою стену, которая у меня была в Корее... Ой, в России. Вот. Ну, я постараюсь, конечно, не уронить мой айпадик. Вот вид из окна. Как-то вот так. Значит, я сейчас еще докуплю штуку под косметику. И докуплю штуки, которыми мыть посуду. Вот. И все это вместе посчитаю. И на этом видео, собственно, закончится. Я надеюсь, что вам было интересно. Оставайтесь со мной. Завтра я иду в университет. Я думаю, что я тоже что-то подсниму. Это уже будет в следующем видео. Вот. Капец. Я очень надеюсь, что это интересно. Пожалуйста, напишите что-нибудь в комментариях, чтобы я вообще понимала, что вот такие видео вам тоже, в принципе, любопытны. Потому что я впервые снимаю видео из Кореи, и поэтому я не сильно знаю, что вообще тут стоит рассказать. Ну, не то, что стоит, а что интересно как бы донести до зрителя, а что как бы неинтересно. Поэтому я была бы очень благодарна, если вы, вы бы вы меня направили, так сказать. Ну, то есть, интересно или что-нибудь другое, может, вы хотели бы узнать. В общем, как-то так. Спасибо всем, что вы со мной. Скоро у нас будет тысяча, и тогда будет тысячный стрим. Это стрим будет скорее. Я в шоке. Копинь! Ладно, Всем пока. Хорошего дня, утра, вечера, когда вы это смотрите.